Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и очень вкусный обед из плавленных сырков. В полчаса вашего времени и на столе окажется вкуснейший сырный суп. Ничем не хуже, чем с мясом. Для приготовления нам понадобятся плавленые сырочки, картошка, лапша или вермишель, соль, перец, лук, лавровый лист и обычная питьевая вода а также немножко любой зелень для украшения блюда. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом наливаем в кастрюлю воду, где-то половину или чуть больше. И отправляем на огонь, пусть закипит. В это время нарезаем лук, режем его мелкими кубиками. Чем меньше, тем лучше. И небольшими кубиками картошку. сырочки помещаем в миску, разминаем их вилкой. У меня сырочки с грибами, поэтому суп будет не просто с таким сливочным вкусом, а еще и с грибным запахом. Затем вливаем немного кипятка и хорошо размешиваем. Растворять полностью сыр не надо, он потом в супе сам растворится. Но немножко его размягчить, чтобы. Как только вода закипит, бросаем туда соль. Где-то пол столовой ложки, больше пока не надо. Лавровый листик. Затем закладываем лук и картошку. Перемешиваем. Закрываем кастрюлю крышкой и будем варить до полуготовности картошки. С момента закипания овощей прошло 10 минут. Картошка наша подварилась уже. Теперь засыпаем лапшу, а также добавляем растворенные сырки и продолжаем варить до готовности картошки. Когда картошка будет готова, достаем несколько кусочков в какую-нибудь тарелочку. затем разминаем хорошо превращаем в такую кашицу благодаря такому нехитрому способу наш супчик будет очень наваристый и вкусный теперь перекладываем эту кашицу обратно в кастрюлю. перемешиваем на этом этапе добавляем перец соль еще можно по вкусу досолить если не соленая и даем супчику покипеть еще 2-3 минуты затем суп выключаем и даем настояться минут 10 под закрытой крышкой вот и все Быстрый и вкусный горячий обед из плавленных сырков готов. Высыпаем в тарелочку. Посыпаем рубленной зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк.